Вы не можете продать Родину. Выпускаете, что вам все, что вам подконтрольно, на ветер. Таможня. Таможня контролирует экспорт нефти и газа, не имея ни одного прибора учета, ни одного технического прибора учета. Вы говорите, так во всем мире принято? Ну, простите, демократия для честных и адекватных людей. Ваша налоговая служба редактирует данные налоговой отчетности. И все это за ваш счет. За счет вашего кармана. Вашей репутации. Господа руководители. А кому обращаетесь, обращались, к каким руководителям? Что-то непонятно вообще. Ну, ты понимаешь, я не думаю, что надо обращаться к конкретным руководителям. Дело в том, что значит, это достаточно большая структура, которая содержит и олигархат, и правительство, и силовые структуры тоже. И каждый человек в этой системе является винтиком, но где бы он ни находился... Перед ним лежат именно эти проблемы. Именно эти проблемы, вот то, с чем он сталкивается.